Маткульт всем привет! Ребята, это называется в реале кто-то не прав. Видите как не, да, выложено. Я про одну задачу, которая дрейфует из модбоя в модбой и из олимпиады в олимпиаду. Просто уже много раз ее следов там в интернете полно. А Началось все с того, что мои хорошие друзья написали мне, что их дети выступали на олимпиаде им поставили за нее 0 баллов или там снизили, ну, может быть, даже совсем 0 баллов, Но в общем, за совершенно формально правильное решение этой задачи. И э, тут, конечно, давайте обсудим это от начала до конца. Задача. Найти наименьшее десятизначное число, в котором... В любой паре соседних цифр одна делится на другую. Ну, не указано в каком порядке, то есть можно, в принципе, в любом, да? В каком бы ни делилось, это годится. Ну, там можно легко придумать пример такого числа, но оно, наверное, не будет минимальным, да? Вот, то есть просто наставил единицу, ну, конечно, в любой паре. Вот, возникает вопрос, а как же можно уменьшить? Ну, вот это число, э, ну, вроде как уменьшаешь, там возникает 0. А вопрос связан с делимостью там нуля, да, на что-то. Ну, в школе, в школе учат тому, что 0 делится на любое число, и это совершенно правильно, да? 0 делится на 3, 2, 1 и так далее. Вот, и, соответственно, ответ подразумевался такой, что, ну, как только можно ставить 0, ставьте 0. Да? Ну вот после единицы, да, десятизначная, значит первая цифра уже никак не может быть нулем. Самое маленькое, что тут можно сделать, это явно единицу. Дальше мы можем поставить 0 в этой паре, 0 делится на 1. Ну а дальше, значит, как бы вроде как мы не можем поставить 0, потому что иначе, как считали организаторы, и как там есть такое мнение в школе, что на 0 делить нельзя, в том числе нельзя на 0 делить 0. Поэтому вот эта ситуация не допускается, мы ставим снова единицу, снова возникает делимость 0 на 1. Ну и там получается вот такой дурацкий совершенно ответ. Формально он ну, верный в той логике, в которой мы 0 можем поделить на не 0. А 0 на 0 поделить как бы не можем. Это запрещено, потому что вообще ничего нельзя делить на 0. То есть такой чисто э, заученный, зазубренный логики рассуждений. Ну и вот это принимался как правильный ответ, другие ответы принимались как неправильный. Значит, э, все-таки с точки зрения высокой математики, конечно... А делится на B, целое число А делится на целое число B в том и только в том случае, когда существует такое целое число C, что B умножить на C равно A. То есть вот это вот, ну, ну я не пишу, что целое, то есть внутри в Z, в Z есть вот такое определение делимости. Это просто определение, да, которое ну, в высокой математике э, работает. Но тогда, естественно, 0 на 0 делится. Ибо существует С, напишу в скобках равное, чему хотите, 1, 0, там, 100, 37 или 179, или 13, мое любимое число, да? Э, э, такое, что С умножить на 0 равно 0. Существует. Но оно просто не единственное, поэтому школа это не любит ситуацию, потому что как бы 0 делится на 0, а разделить нельзя. Вот, потому что будет неоднозначный результат. Но тем не менее, я бы настаивал, что 0 на 0 делится, и поэтому правильный ответ в этой задаче вот такой. Вот. Ну и, как бы сказать, задача становится совершенно неинтересной и бессмысленной. Ну, если самое маленькое десятизначное число уже годится. И дети моих друзей, конечно, правы. А организаторы Олимпиады, конечно, нет. Но здесь, значит, проблема в чем? В том, что вообще эта задача дурная, она совершенно неинтересная. Она на что? На то, кто из какого определения делимости исходит, что ли? Ну что, этот ответ трудно получить. Или этот, кто не, не понимает, что там 0 на что-то делится, он напишет это. То есть, э, эта задача интеллектуально пуста. Но что называется, <coughs> предлагая-отвергай. Ой, наоборот, да? Как оно? Отвергая, предлагай. Поэтому я вместо нее предлагаю шикарную задачу, которую выдумал сам. Ну, так как ничего нет нового под луной, то она наверняка тоже присутствует в, там, в этих олимпиадах, конкурсах и так далее. Просто я предлагаю ее тиражировать, и а нету. эту. Итак, задача. Ну, от Саватеева, но я еще раз, ни на каком авторстве, естественно, не, не настаиваю. Наверняка ее давно уже кто-то придумал. Так, Саватеева, плагиатора. Наверняка плагиатора. Найти максимальное число Состоящая из различных цифр, заметьте, различных снимает этот вопрос сразу же. То, что двух нулей просто нельзя повторить, будет повтор. В котором каждая цифра, о, извините, в котором в каждой. Ну, дальше то же самое. В паре соседних. Цифр одна делится на другую. Уже не надо никаких 10-разрядных, потому что у нас что, понятно, что как только число станет 11-разрядным, да, 11-значным, он, оно уже не годится, потому что оно не может состоять из различных цифр. Поэтому ясно, что какое-то число с этим свойством максимально, поэтому ясно, что ответ есть, и он единственный. Но я его не знаю. Хе -хе -хе. Я его не знаю, потому что я ее просто не решал. Я ее взял, сейчас выдумал вот так вот. На ходу и все. Ну, понятно, что у него есть какое-то решение. Поэтому, когда в комментариях появится э, много разных решений, то кто укажет самое большое решение первым, первым самое большое, да, из всех. Э, ну и скорее всего, может быть, он даже сопроводит доказательства, что больше нету. А может, не сопроводит. Просто вот подождем там под этим видео. Может, две недели или неделю сколько-нибудь. Ну и как бы тот, кто вот э, укажет самое большое, ну тот молодец, герой, я не буду ничего обещать ему, потому что э, я забуду про это обещание. Вы просто молодец будете, ну вот такое соревнование ни за что, вот за то, что вы потом возьмете и купите себе медаль. Маткульт, привет!